Друзья, сегодня я вам хочу прорекламить очень классную программу от компании iMyPhone d Это для Windows. Я действительно сам удивился, попользовался. Эта программа позволяет восстановить данные, потерянные любого типа. Это фотографии, фото, видео, документы и так далее. С флешек, с жестких дисков, с камеры, с любых типов подключения флешки. То ли это будет... SD-карта, то ли с переходничком на маленькую SD-карту TFT, то ли это будет флеш накопить. не имеет значения, Восстанавливают все, битые сектора жестких дисков и так далее. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Эксперт по восстановлению жесткого диска D-Back Windows 11 Поддержка. Лучшее программное обеспечение для восстановления данных на жестком диске. Восстановление удаленных файлов жестких дисков USB накопителей, sd твердо накопительных накопителей, камер и так далее. Поддерживает более тысячи типов файлов, включая фотографии, видео, офисные документы, архивы и многое другое. Предварительный просмотр восстанавливаемых данных жесткого диска перед окончанием восстановления. Восстановление разделов Windows, таких как на необработанных разделах. отформатировать раздел, повреждения раздела и так далее. То есть вы здесь все это дело можете скачать, ознакомиться. Вся полезная информация, конечно же, в закрепленном комментарии и в описании под видео. Ну что, друзья, вот как мы видим наша сама программка что она собой предусмевает то есть есть такие то вот некие пункты давайте с верхних начнем здесь вы регистрируете здесь вы можете написать поддержку здесь точно также здесь общий функционал и так далее как видно здесь показано диск и диск d у нас есть 6 пунктов каждый из них значит корзина рабочий стол выбрать папку найти локацию восстановить после сбоя ну и импортировать результаты сканирования вот так, давайте разберем тот момент, если у нас есть, допустим, как у меня флешка, которая не отображается компьютером, я сейчас ее подключу, как можете здесь видеть, она не отображается, поэтому мы сейчас сделаем восстановление полностью всех данных, которые там есть. Вот у нас уже пошло скачивание, сканирование, точнее, данной флешечки. Как только она отобразится, мы с ней сможем дальше работать. Вот появился данный диск, как видите, здесь он все еще не отображается это какая-то ошибка вот. нажимаем сканировать и все у нас идет здесь сканирование полностью отсканируется весь материал который есть у нас в верхнем окне где все файлы будут набираться вся музыка фото документы и так далее и так далее полностью по завершению этого всего я уже покажу какие файлы были восстановлены и куда они сохраняются вот. полностью сто у нас прогружается информация и, как видим, по папочкам уже все набито, и можно либо отдельно это все скачивать, либо мы все это перенесем на диск F на компьютере. Сами можете определить, какой диск, и уже э, для себя выгрузить всю информацию, которая была на флешке. Это совсем не трудно, буквально в несколько кликов. Все, сейчас мы будем переносить, все также она не отображается, смотрим. Нажимаем дальше, вот здесь у нас выбор диска, куда мы будем переносить. Но я буду это все на F-диск делать. Выберем какой-то раздел по папочкам. Пускай это будут фильмы. И вот отсюда мы будем уже отталкиваться по окончанию результата. Вот. Смотрим, что у нас здесь ничего нет. И по завершению уже, как все у нас сбросится, мы с вами сверим эти данные. И будем уже смотреть. Все, процесс завершен. Теперь мы можем либо здесь смотреть, либо уже перейдем в раздел, где у нас файлы все скинуты, все, вот абсолютно по папкам все разбито, где что, каждый файл, вся музыка, абсолютно все файлы целые, рабочие, можете сами в принципе попробовать, перейдете в описание под видео, в закрепленном комментарии информация есть. Вот. Это самая ценная программа, с которой я сталкивался. Действительно, она очень хорошо работает. Все, весь процесс будет зависеть от того, какая мощность вашего ПК и скорость интернета. В принципе, это недолго занимает. И как показывает в принципе, результаты, практика, оно того стоит. Тем более, если у вас есть какие-то важные данные для восстановления все флешка все также не отображается но у вас данные есть это то что у нас здесь есть то есть как понимаете то что у нас есть в корзине мы здесь отсканирует у нас все это дело если вам нужно будет что-то восстановить либо сделать резервную копию все это можно сделать то есть как видите здесь есть некие файлы которые у меня ранее были вот но здесь их на диске нет Здесь есть, вот смотрите, сколько у нас здесь файлов. 5, 10 файлов. Здесь их намного больше. То есть это все то, что удалялось. Оно здесь у нас архивируется. Мы его можем забэкапить, точно так же восстановить, как можете здесь видеть. Здесь есть видео, файлы и так далее. То, что я открыл в корзине... Здесь вы видео не видите, здесь есть только некие файлы. Вот, можно забэкапить, восстановить и так далее. То есть, это никакого труда не составит. Точно так же рабочий стол делает резервную копию. Мы заходим, он будет сканировать и делать резервную копию. То есть, это полностью весь диск, который у меня здесь есть, все 100 гигабайт. Но я этого делать не буду. Нажмем стоп. Это вам для демонстрации, чтобы вы понимали, действительно эта тема работает. Вот, точно так же выбранные папки, найти локацию и так далее, и так далее Давайте там, допустим, с локацией определимся То есть каждый диск у нас может отсканироваться И здесь будут отображаться все подключенные устройства, которые вам нужно будет восстановить данные Это будет очень просто, в принципе, и доступно Давайте, давай, наверное, проведем с вами эксперимент с восстановлением все-таки какого-либо утерянного файла Как по мне, это самое, наверное, классное самое классное это конечно от восстановления данных и восстановление после сбоя Windows и не обязательно он должен быть лицензионный давайте мне интересно какие здесь были видео вот именно конкретно я выберу видео вот у нас есть два неких видео давайте выберем самый небольшой вот допустим любой вот и мы его восстановим выберем диск пускай это будет F на диск F все окей все файлы, видео, mp4, и как можете видеть, у нас здесь видео. И оно, конечно же, будет воспроизводиться, никаких проблем не будет. Это я что-то записывал с предыдущих реклам. Все, здесь мы ничего обновлять не будем. Уйди. И как сами видите, у нас здесь все работает. Давайте мы отсюда выйдем, нам это не нужно. Ну и потом в дальнейшем, конечно же, удалим файл. Все, мы можем выходить назад. Ничего сохранять с этого не будем. И точно так же восстановление после сбоя. Если у нас есть какой-то сбой, вот мы можем все забэкапать себе на флешечку, либо же на SD, либо DVD диск и все это дело потом восстановить с него. Очень крутая программа, как по мне. Не нужно обращаться никаким специалистам, вы буквально все можете сделать сами. Поэтому не забывайте, что все полезные ссылки будут в описании под видео и закрепленном комментарии. Действительно, она очень крутая, очень классная, стоит того времени. Конечно же все полезные ссылки в описании под видео и закрепленном комментарии. Также прошу обратить внимание на то, что есть точно так же подобие этой программы, только для iOS устройств. Компания iMafone d для iOS лучшее восстановление данных. Если вы случайно там потеряли какие-то данные, удалили, то есть возможность восстановить или исправить какие-либо ошибки, которые столкнулось ваше iOS устройство. Вся доступная информация точно также будет закреплена в описании под видео и в закрепленном комментарии. Я думаю, это будет очень полезная для вас информация. Ныряйте в комментарии, дайте об этом знать. Подписка на канал, прожать колокольчик. И скоро увидимся. Дальше больше.